Здравствуйте, меня зовут Вамина Антонина, я врач-стоматолог-терапевт-тортопед из Москвы. Сейчас я участвую в двухдневном курсе Дмитрия Бетердинова на тему окклюзий Должна сказать, что я в очень большом восторге, потому что так легко да, говорить о таких сложных темах Это... – Просто фантастика, у меня было множество вопросов, я получила ответы на большинство из них, на какие-то вопросы, еще может быть, да, хотелось бы узнать побольше и знаю, что в ближайшее время будут еще курсы, обязательно, да, в сентябре, если не ошибаюсь, очень ждем и хочется продолжения, хочется еще глубже погрузиться в эти вопросы, поэтому огромное спасибо Дмитрию за эти фантастические два дня, спасибо большое и ждем продолжения.